Нахожусь в городе Карабалта. Я вам хочу интересную новость сегодня сообщить. Сегодня открылся, ну не сегодня, но уже работает летний бассейн. Вот такие вот цены. Пока народу мало. Можно немножко пройти, заснять? Можно, можно сказать, Я велосипед оставлю. Не так вот. Воду только спустили, да, недавно? Чистенькая вода. Можете ближе подойти с ней. Я велосипед Может, я просто... Слава Богу, открыли. Охраны почему-то нет, буфет не работает, плохо. Пацаны, как вода? Прекрасная вода. Ну чё? Надо деньги брать, да. И купаться. Купальный сезон открывать.